Рассмотрим тело в форме куба, полностью погруженное в жидкость. Сила F1, действующая на верхнюю грань, равна произведению площади верхней грани и давления на глубине H1. Аналогично рассчитываем силу F2, действующую на нижнюю грань. Сила F2 больше силы F1, поэтому полная сила действия жидкости на тело направлена вверх. Используя выражения для F1 и F2, а также значение давления на глубине h, получим значение выталкивающей силы. Произведение высоты куба на площадь грани равно объему куба. Произведение плотности жидкости на объем равно массе жидкости в объеме погруженного в нее тела. Таким образом, на тело, целиком погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх, и равное весу жидкости в объеме, равном объему этого тела.